здрасте следующий день э, культивирую под уже под пары с, э, тут была соя и что интересно по сравнению с пшеницей здесь намного меньше сорняка э, ездю. я не знаю сколько сантиметров сейчас хожу по мере просто для себя ради интереса рулетка есть э, монтажкой также ввели э, в эксплуатацию новый агрегат, который привезли в прошлом году, перед Новым годом для Джундира. Это <свы> э, новый дескатор. Есть, конечно, у нас Уния 4-метровая навесная, а это АГЛ или АДЛ. Короче, Ростовский э, завод сельхозмашин. 5 сантиметров всего, но это все нормально Такой вот новый агрегат Зимой привезли, перед Новым годом где-то Придется оставить вот эту часть поля ну 9 гектар как бы он вон забивается И чуть побольше, где пшеницы погуще по так скажем стерня начинает забиваться сейчас поеду я к столбу там обойду объеду его и поеду уже вон туда потому что там да. а, еще не сделал я вот отбил загонку взял диагональ а, можно сказать одну часть Одну часть поля закончил Осталось только Да, ну где-то Гектар Не сказать, что Половину сделал но может быть и половину Гектар 25 И еще столько же Остается Вот, мне надо вон до того Столба Там чуть делать и все поедем прям так в общем осталось мне только это и вот это поле у нас идет под пары что и соседние что и вот это маленькое рядом С аварийной, аварийной как там а, аварийный амбар называется ну если что как бы не дай бог в случае какой-то аварии Солярка или бензин Будет сливаться в эту Подолова Вот Тут я закончил По пшенице Все нормально идет Единственное, что где чуть повыше Где погуще Она начинает у меня забиваться Поэтому Я ее и делать не буду Потому что учиться забиваться, углублять и это уже долго никакого отец приедет ему, что эти 5,9 гектар но он дискатором с одной стороны туда-сюда прошелся как бы и все в общем сейчас пару раз пройду туда-сюда этот край поля и надо будет вот эту еще овощину здесь сейчас тоже заделать. На обратном пути поеду. Вот, вот так вот шурует. Конечно, после сои сорняка не особо много, поэтому и... Ох, ё-моё, тут опромоено просто охренеть. это прям ой, нахрен его, конечно, ее хорошо за, за эту за эту весну боль меня не заделывает от самого края поля мнение людей там как идут мне такие очки или нет в общем что-то случилось у меня с с левым самым крайним катком сейчас посмотрим сейчас он только заметил либо что-то попало либо он заклинил а, нифига себе! Вот это металлодетектор. Видимо, попало совсем недавно. Так, что это? Это, наверное, хреновина от междурядного, наверное, какого-нибудь культиватора. Сейчас вот только заметил, да... Ну я ее погнул когда-то давным-давно оберезку выгнули но что-то. Видимо, не до конца, ребята, там. Так. Вот эти друзья под замену уже нахрен. Вот это вот уже все. В запасе есть. Так. Одна, две. Даже. Три уже. Вон как загнулись там еще нет а здесь уже 4 штуки 4 штуки под замену вот как раз вот эти вот В середину не еще терпит тот край тоже терпит передний можно и отсюда переставить не знаю если болты надо у отца спросить вот, сейчас не успел взять камеру и поменять, конечно же, опять же, объектив, пока сфокусируется, то-то, то, -то, -то а, в надо менять все. они отработали свое сегодня еще отработают а завтра а завтра придется их менять болты ой, болты гайки они с абрабирами всегда нормальные а вот сами эти шляпки у них очень здорово стираются, потому что это как и стрелы расходный материал. ну сегодня все, а вот такой вот кусирусь такой вот агрегат АГЛ 4 идет просто супер, а вот Сейчас здесь минут восьмого, там просто надо помочь, ну как, помочь человеку. Попросили пахать огород сейчас с отцом двое по очереди будем. Вот там на нашей улице. Так. бибика Эвекуатор. Да ёп, РСТ, вот вас раздирает-то сегодня, а? Куда ты прешь, дурак? Потише ей, 60 разрешено. Доброе утро, приехал снова на то поле. Так, включаем. Задний мост Тормозки Нейтраль Пониженная Вторая Не пищи Бывает не включается Но со сливом все нормально Ну то есть с выжимом слива Педали слива Все включается Так, это вперед Нейтраль четвёр... э э Полный привод Сейчас включим ЭХС чтобы мне поднять культиватор все и идем вытаскивать идем вытаскивать упоры не стал я менять стрелу потому что и не немножко был занят. С камазом, они а вот. и поэтому не стал я менять. Доходят тогда заменю, Заглубил который заделывает, а, Вон тот, вон ту стойку э -э, немного опустил вон ту стойку, что заделывает след за колесом, потому что она не за... как бы просто делала канавку, не заделывала делал канавку и поэтому не очень хорошо если пройдет дождь и все это прибьет будет боль... будет эта канава сильно отличаться как раз след от колеса культиватора этого вот Стачиваются, конечно, и уже передним, и передним, э, первому и второму з, э, ряду больше всего достается, задние уже, э, задние два уже более-менее нормально. Так, надо сейчас еще посмотреть, что сейчас вроде же затягивал. Э, эту. Болт на э, вот этом регулировочном колесе. А, резьба, нибудь, сорвана. ее Её... Да, опять он... Выбило. Ну ничего, сейчас подтяну. Эти кину. Подтяну. И поеду культивировать. Опять магнит забыл. А -а -а -а. Да, забыл я магнит. Поэтому не получится поснимать снаружи, к сожалению сейчас еще сейчас обойду эти столбушки которые медь, намечают, где копать газ да, у меня там двадцать семь ключом на 30 пойдет так на 27 у меня в Беларуси поэтому 32 30 а придется немножко конечно это неправильно это надо идти в другой трактор и брать оттуда ключ Так А, на, нет, извиняюсь, тут на 30 как раз он у меня есть А, немного резьба сорванная Поэтому Болтается Она еще разбалтывается Когда ездишь, поворачиваешь Все Оказывается, здесь На 30 В прошлый раз я, наверное, просто его не нашел так главное не упасть а и это чуть-чуть насколько я смог настолько затянул с руки все а сделали трубки вот так вот красиво на токарном это еще в прошлом году или даже по запрошу вот эту трубку сделал, потому что, чтобы не тратиться на шланги, потому что, опять же, да, цена на них. И сделали вот трубку, потому что, ну, зачем такие длинные еще, тем более, составлять из частей. Сделали вот трубку, накрутили на токарном станке. В токарном станке зажали трубу и на трубу накрутили, сделали типа пружины. Вот. Если тут порыться, может, еще какие-нибудь сокровища найдутся. Потому что... Я в прошлый раз его не нашел. Эй. Неудобно. Так, это я убрал, это я убрал сейчас. Сейчас руки помою и Это перчатки пыли, не хочется работать с грязными руками. Улетел! Короче, там сейчас надо спасать зайчика. Маленький такой, вон он. Бежит, бежит. Давай, беги, беги. Да ты, бля, хамуха а! Давай, давай, давай, давай, убегай, убегай, убегай. вот он, вон он, оп! Ага затаился вот он он там в кустиках сидит ты живой? кочка маленькая-маленькая кочка а это на самом деле Зайчик. Да? Нашугали тебя. Заразы. Вот тут и сиди, пока поле не закончу. Ну что? Я знаю, читал, что кролики умеют плавать, но чтобы зайцы плавали. Дурачок, вылази оттуда, задохнешься, утонешь же. Ну и все, закончил я это поле. А, тут от зелени еще более менее так э, разгреб. А, вот время без 15.3. А уже сколько моточасов? 93.9. То есть 94 моточаса 543 километра. Сегодня быстрее, потому что вчера. Я объезжал и там столбы, пока начал. Да, я как раз и начал перед обедом. Потому что я обошел эти столбы, окружил. Это я так выехал. Вот. Но уже все. Совсем их тут загнуло. Особенно вот эту. И звездец уже. Вот, а если еще и скорость добавить, ой, что с ней творится будет. В общем, задние два ряда более-менее передним хана практически. Но, конечно, еще можно с ним поработать, как-то будут пропуски. А этот пережил это поле, каток и точнее этот нагрелся сильно <свист> в общем, вот так вот с нескольких раз он разделывает в пух и прах можно сделать но, конечно, это ездить и еще больше скорость, еще больше скорость тогда, да, он будет разделывать очень хорошо, и вот так вот, этот вот КПМ, сантиметров где-то 7, наверное. Она земля такая твердая была бы мягче, он бы глубже проваливался, и нагрузка, соответственно, была бы больше. Надо из сарайчика забрать. Точнее не забрать, а взять из сарая Свой Свою почережку Которая тут была на нем Ну что же Новая водная будем сейчас э, Сравнивать Унию Ares XL4 Против Ну как против а, Просто сравнить Есть ли разница между Вот новым АГЛ-4 и... АГЛ-4 и... Так, это так. Ну, где-то так. Есть ли разница между нашим отечественным дискатором и дискатором польским ну что же я на базе, осталось мне только все это поставить сцепить унию с кировцем но я ее сцепил осталось только все это дело теперь зафиксировать так, этот палец сюда вот так. или наоборот он должен быть Ладно, отца спрошу. Это я не помню, я как-то раз ее цеплял за Джондир. вот два назад. Так, это сейчас надо зацепить сюда будет. Пойдем с той стороны. Хорошо, что здесь не надо снимать фаркоп, потому что расстояние между валом и фаркопом, или же тем же уголком самодельный, который мы сделали, большое. Сантиметров 25, наверное. Его не нужно снимать, мучиться. Хотя, мучиться, ладно, снять. А вот ставить, тут уже... Будет проблемка Тяжелая бандурина Просел Сравнялась практически с передними Задние колеса Так, этот у нас крутится Можно будет Сейчас на поле его промазать этот тоже крутится